Всех приветствую! С наступившим Новым годом вас вот. В честь этого решил сделать проверку сайта Кабура в новом году. Вот, посмотрим, выводит ли сайт. Короче, пополнил сюда вот такую вот сумму. Вот. Потом, ну, чисто вот так вот. Поставил это все на мины, на 3, 3 мины. Вот. И словил x230. Вот. Сейчас смогу забрать 4 соточки. Ну, прикольно, давайте заберем. Вообще неожиданно это все. Ну, давайте сюда пополним еще где-то 900, чтобы проверка была более такая объективная. Вот, ну сайт вроде бы неплохой. В прошлом году что-то да выводил. Ну, правда суммы были небольшие, но все равно выводы вроде были. Вот, ну пополнили мы. Так, давайте сейчас это все может на вывод поставим. Вот на Piastrix буду выводить себе. Вот и посмотрим, выводит ли он в новом году или нет. Ну, выдача вроде бы есть, как бы, поэтому по выдаче вроде нормальный сайт. Такс, такс, такс. Ну, множество тут платежек есть. У меня получается сейчас ночь, а, на, на, на утро зайду, посмотрю, придет ли выплата. Вот давайте сейчас пока на бонусы поиграем, посмотрим, сколько с бонусов выдаст. Там вроде бы еще за, за вступление в группу тоже что-то дают. Можете, можете просто вступить в группу, получить там разовый бонус. Вот, если повезет, просто вывести. Вот, как бы сайт обязательный депозит не требует. Ну, как бы 6 ну тоже неплохо пойдет. Проиграли, правда. Нужно всему знать меру. Так, ну получается сумма еще в ожидании. Ну, тогда... Ставлю видос на паузу и утром уже вернусь. Посмотрим, ну, будет ли выплата или нет. Итак, наступило утро. Ну, я прошел, получается, зашел проверить. Вроде бы да, вроде бы выплатили. На пиастрикс вижу зачисление есть. Да, на сайте статус изменился. Ну, давайте сейчас в мины поиграем. Двадцатка есть. Может быть повезет еще. Вот, минимальная сумма вывода сайта 1 доллар, там, даже меньше, там, 70 центов, можете ставить на вывод смело, в этом эквиваленте, в любой валюте можете выводить, там, на AdvoCash, вот, ну, как бы, X19 вот есть, X41, к сожалению, не выдал сайт, ну, ничего, так так так ну вроде бы вы выдача какая-то есть но все равно что то вот 27 можно забрать но ну, смысл Да. И, и x2 вроде как смело дает хотя тоже как-то Ну, знаю, что сайт стабильный, сайт неплохой. Такс, такс, такс. Комиссии никаких не берет, Это очень круто. Что Кабура, что Инвути, ничего ну, с комиссии не берут. Поэтому это их довольно такой ну, мощный плюс. Ну, короче, проиграли мы двадцатку. Но ничего. Главное, что выплата пришла. Будет. Ну ничего, с двадцаткой этой. Ладно, всем удачи, спасибо за просмотр, ссылка будет или в комментариях, или в описании.